Здравствуйте, меня зовут Алиса, я и стилист и занимаюсь тем, что одеваю заново для красиво. И когда я пришла, когда у меня возникли проблемы отношения, я долго очень не могла поставить точку, а верила, что мы ведь вышли на отношения, а не в тебя соответствовать отношениям моим целям в жизни. Я поняла для себя куда дальше идти. И мне очень понравилось то, что игры очень корректно, очень мягко, Им не дают только то решение, а помогает разобраться, стоять, идти к правильному решению. Спасибо большое, очень круто, еще и очень часто которых любит Игорь, и они очень помогают жизни. Вообще, я нашла Игорь именно по этим роликам, потому что попробовала те практики, которые предлагал на видео, и они дали такой вау эффект, что я думаю, что нужно того человека, который.